при поддержке группы «Живая сталь». Всем привет, меня зовут Владимир Яковлев, это Илья Одинсон, паблик Живая Сталь, я являюсь пятикратным чемпионом Москвы среди юниоров по бодибилдингу, вице-чемпионом Европы, вице-чемпионом России, не суть, главное то, что рядом со мной... Yeah. А, да, Илья, автор книги «Наше тело. Два андрология». Второй том, Да. будет первый, третий. Врач-консультант команды «Живая сталь». А это, между прочим, 50 топовых спортсменов со всей России, в том числе, включая и элит-про профессионалов, а также NPC-про. Uh -huh. да, федерация сейчас раскололась. У нас есть э, чемпионы, да, как... Там, так и тут. В общем-то, ребят, сегодня будем говорить про Игаче. Да, постараемся максимально э, быстро раскрыть тему, главные вопросы. В принципе, не буду лить воду, поехали. Илья, э, дозировка, чистота приема и для чего, давай в двух словах, давай. прям по, давай, по, по быстрым, факту. Да. По факту. Ну, дозировка для большинства атлетов э, в 90% случаев, которые сможет компенсировать все проблемы, это 500-1000 единиц э, ХГЧ в неделю. То есть, если это 500 единиц, можно делать два раза в неделю или каждый пятый день. Если это 1000 единиц, то э, можно будет обойтись инъ... однократной инъекцией раз в неделю. Да, хорошо. Все-таки угу. 500 единиц ты сказал. Либо угу. два раза, либо пятый. Конкретно, угу. либо два раза, либо а, пятый. Что чтобы из этого? Лучше каждый пятый Каждые 5 дней это просто будет удобнее для большинства спортсменов. Ага, допустим, 1, 5, 10, 10 15, да. 15, 20, да, 20, да, и по календарю 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, что 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, частотой то есть там 15, угу. единиц каждый день на протяжении 15, 15, 15, то 15, 15, угу. да? то 15, 15, 15, но ну, смысл в больших дозировках он есть, разве что в тех случаях, когда человек выходит с курса, чтобы произвести гиперстимуляцию яичек, да, чтобы ну, как, воз, была возможность быстрее запустить э, дугут. Ну, разве что в этом случае. На постоянной основе как такового смысла в этом нету. Угу. Хорошо, смысла нету, последствия есть? Последствия могут быть, возможность, конечно, небольшая, но может быть гиперстимуляция клеток и, соответственно, нарушение их сенсибилизации, то есть нарушение чувствительности клеток к нашим гормонам лгфсг поэтому 500 каждый пятый день да. либо тысячу это вообще оптимальный да, вариант раз по моему даже да. не заморачиваться с частыми инъекциями хорошо такой момент когда начинаем ставить да, mm -hmm. ну понятно, что если курс там mm -hmm. 3-4 недели, mm -hmm. а особого ну, смысла, смысла вообще да, нету. Нет. Если курс там уже длинный, ну в среднем там хотя бы от 8 ну, да, да, ну, недель. Ну да, то есть если курс от 8 недель и выше, ну там до бесконечности, можно в принципе начать ставить со второй, с третьей недели вообще без каких-либо проблем. Да, 500, пятый день, либо тысяча седьмой. Хорошо, и в конце курса... Перед ПКТ да, есть можно смысл. Есть последнюю, смысл, неделю. Да. последнюю неделю. Последнюю да. неделю там поставить, допустим, по тысяче единиц каждый день то есть э, провести такую небольшую гиперстимуляцию, соответственно, как бы да, в этом есть смысл. Да, в принципе, ясно. Так. Вопрос такой: ставить внутримышечно, либо внутри в кожу, то uh -huh. есть, ну, разница uh -huh. есть вообще или нет? Разница есть, но она на самом деле небольшая, то есть, как бы, биодоступность между инъекциями под кожу, да, и в жировую ткань, и внутримышечная она составляет там 5-10 процентов, то есть, не заморачивайтесь, ставьте подкожно, да, в жировую ткань, вообще, то есть... Но здесь... если ставим внутримышечно, все-таки лучше, да? Лучше, если да, на, самом... на, на, да, есть, примерно. Ну, для кого как, да. в принципе, для кого Поставить жир – это заморочка, да? Да, ну есть такие. Да, ребята, то есть, да. ну, в общем-то, ребят, разница незначительная. Поэтому ставим либо в кожу, либо в мышцы. Но не ставим ни в коем случае прямо в яйца. Кстати говоря, почему я об этом сказал, потому что в Молдове в Кишиневе я сам ага. оттуда. Есть такой врач, но ну, я ага. предполагаю, что это маркетинговый ход. Сейчас Илья ответит да. как раз на эту тему, на этот вопрос, да. который да. меня долгое время мучил. Да. Так да. вот, что он делает? Он консультирует наших молдавских спортсменов, бодибилдеров и рекомендует им настаивать на инъекции непосредственно в Яйца, да, прямо в ту область. подробностей не узнавал. В общем-то, я <с понял <с так, что он не приходит к нему, раздвигает ноги и он туда ставит ганаду, мотивируя это тем, что так лучше, там усваивается быстрее, доходит и так далее. Хотя я думаю, что это всего лишь Нет. такой ритуал, якобы, ну ты дома себе это делать не будешь, приходи ко мне, дай мне денег и все будет хорошо твое мнение можешь ничего не говорить это конечно это конечно бред потому что любое вещество которое поступает нас в организм оно у нас с кровотоком приходит к органу мишени соответственно и проявляет свой физиологический эффект но в этом как такого смысла нет то есть это из разряда какой-то фантастики то есть не Это бред это бред чистой воды Хорошо, разъяснили я надеюсь, моим некоторым знакомым с Кишневой информацией будет полезно. Так, далее, такой момент. Зачатие ребенка на курсе, да, оно понятно, что оно возможно, в некоторых случаях невозможно. Мы говорим сейчас про Канаду, поэтому способствует ли она, да, то есть если я решаю во время курса завести ребенка, да, зачать, да, безусловно, ХГЧ он увеличивает фертильность, да, то есть, соответственно, увеличиваются шансы зачатия. Но, в принципе, сам курс как не является э, причиной, по которой это не делать. То есть, есть примерно там, процентов э, 30-40 людей, которые могут спокойно зачать на курсе без приема ХГЧ. Но, безусловно, ХГЧ да, увеличивает шанс в разы. То есть, э, прежде чем слазить с курса, да, стоит попробовать подключить. Да, я не вижу… Да, надо Не то, что подключить, в общем-то, мы уже говорим да, о том, то, что, он что он должна быть идти повсеместный, да, и постоянно, изначально. Да. Э, Окей. Режим дозировки и приема, то есть меняется или остается на режим? Ну, да, режима. в этом случае стоит целесообразно, на самом деле, сначала сдать спермограмму, посмотреть, если есть какая-то проблема, то да, можно будет увеличить дозировку до терапевтической, которая используется, это там тысяча-полторы тысячи единиц два-три раза в неделю. Да, ребят, ну, в поэтому, течение месяца. Да, поэтому те, кто, если жена требует дитя, а ты не хочешь слить массу и делать по КТ, поэтому да, ну подключай скорее гонаду, то есть, ну, не обещаем, но, возможно, да, тебе это поможет. А, так, да, пом ну, поможет уж, конечно, зачать здорового да, ребенка. Да, здесь здорового, да, да. в этом плане ты, конечно, не бухаешь, не принимаешь наркотики, да, спишь хорошо, кушаешь, тренируешься, а вообще, это, будет все хорошо. Далее, дальше, что, что я пытаюсь перебирать какую-то вот... А Какой-то вопрос найти подходящий, просто у меня больше никаких никогда не возникало. Uh -huh по поводу если у тебя есть Ну, что вот давайте, добавить. Да. Часто такие вопросы встречаются, вот, допустим, перерыв между инъекциями, нужен ли пауза или что-то в этом роде. Нет, ага. в этом как, как, как в принципе, в этом нет никакой большой необходимости, потому что дозировки мы используем небольшие, то есть не нужно сделать перерывы, там, допустим, три недели ставишь, одно отдыхаешь, но ну, в этом нет какой-то необходимости. Ставьте в течение всего курса, это такой один из многих вопросов, который, с которыми я встречаюсь. Второй вопрос – как хранить? Хранить ХГЧ нужно обязательно в холодильнике то есть купили в аптеке сразу мигом бежим домой кладем в холодильник все то есть это очень важно О, кстати говоря если я купил ампулы по 1000 единиц да, да или по 5 там, поскольку а. они еще бывают а, а нужно ставить мне всего лишь 500 Ой, там же идет mm -hmm. раствор, его mm -hmm. надо да, растворять, растворить. да? Как быть? Он не хранится, то есть, если уж купили по тысяче, допустим, единиц, да, ну, проставьте эту пачку по тысяче единиц, то есть, ничего страшного с вами не случится, он не хранится, он более чем 24 часа, после этого Разведем, начинает распадаться, да, да действующее вещество. То есть, будьте бдительны не берите, не покупайте гонады, но в, в, в высоких да, дозировках, в тех дозировках, да. которые вам не нужно. Да, дальше какие э, вот вот вот вот э, многие в том числе и я раньше игнорировал этот uh -huh. препарат игнорировал uh -huh. его прием то есть и сейчас многие продолжают его игнорировать многие так делают какие последствия э, то есть ну да грубо говоря если мы во время курса не принимаем не используем гонадотропин, uh -huh. что будет что может быть а, ну в этом случае э, есть небольшой процент того, что э, атрофия, которая в приводит использование спортивной фармакологии, может, в принципе, э, привести к нарушению фертильности, то есть к, к шансу того, что мужчина может зачать. То есть он может стать стерильным. Но это шанс, он не, не такой большой, но э, если исходить из именно бодибилдинга, да, чем чревато не э, неиспользование ХГЧ, то просто вам при долгих, длинных достаточно таких курсах будет намного сложнее запустить дугу. Нежели без ХГЧ. То есть ПКТ будет проходить намного сложнее, да. значительно дольше. Да. Сольете больше мяса, дольше придется отдыхать. Короче, ну, это шляпа, ребят. Да. Не использовать Ганаду это шляпа. Как Илья уже сказал, это must have в аптечке. Да, в must have в аптечке любого бодибилдера. Mm. То есть, которая относится к своему здоровью серьезно. Uh -huh, uh -huh. Так, uh, еще такой вопрос. Uh, uh -huh. Смотри, если я ставлю 500 грамм, миллиграмм тестостерона uh -huh. в неделю, или я ставлю грамм два, три, есть ли какая-то вот э связь с дозировкой, когда Нет, да? на самом деле... То есть, что 500 сестроно, да, что да, 2 грамма... То есть, да, то есть, на самом деле, неважно. То есть, даже тоже, если да? ставишь, ты там 10 мг да, то рано или поздно дуга будет угнетена, да, и, соответственно, будет некое нарушение там сперматогенеза. Может, конечно, не такое явное и большое, когда там используются большие дозировки других препаратов, да, но в целом э, дозировка фармакологии не влияет на дозировку ХГЧ. Понял. И... Вопрос: утро, день, вечер имеет в целом вообще не имеет никакого значения да? вообще, то есть когда удобно, тогда и делаются инъекции. В принципе, у меня все, мне все ясно. Если есть что добавить, огонь, я думаю. Ждем ваших вопросов. Да, ребят, на сегодня тогда все. Ставьте лайки, комментируйте, мы будем выпускаться каждую неделю, забудем обхватывать абсолютно самые разные темы. Ждем э, от вас ваше пожелание В комментариях не оставим никого э, без внимания. Да. Всем, Всем пока. пока. Да. И здоровья.